В этом возрасте уже дети напичканы такой информацией об алкоголе, табаке и нелегальных ядов. Ваш ребенок задаст вам вопрос, что такое пиво, и что вы ответите на это? Напиток для взрослых, большинство людей скажет. И ну, здесь... в основном, да. да, да, да, да и да, сразу да. ошибка воспитательная идет. Я сейчас стану, выпью, и я стану взрослым. Кто идет к нам, это люди, у которых есть проблемы с алкоголем и табаком, и они это подтверждают. Да. не безумная зависимость. Вот. Есть зависимость, и я хочу избавиться от нее. Угу. То есть она может быть в разной степени. Он говорит, Мне мешает, сам не могу. И он обращается. То есть, если у него есть проблемы, он обращается к нам. Но есть люди, у которых у самих нет проблем, они все решили и говорят: у меня все классно. Но есть их близкие. То есть родственники с проблемами, до которых они хотят донести эту мысль, хотят им помочь, но не знают как. Позывные родного края радио России Иванова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Александр Павлов, звук, оператор сегодняшнего эфира. Олег Белов, мы вот так неожиданно врываемся в эфир. 12, 12 августа, четверг, неделя клонится к окончанию, день к середине, 11 часов 23 минуты. И сегодня хотелось бы поговорить вот на какую тему. Всероссийская акция «Отраву за поселение в спецмагазины» дошла до Иванова Областной центр в числе 170 городов России принял участие в масштабной всероссийской акции. Вот что это за акция и как приучить людей, я не знаю, направить людей на путь истинный, вытрезвлять наше общество. Мы сегодня будем разбираться и говорить. У нас в гостях руководитель общественной организации «Трезвый город» Иваново Максим, Максим Хисмятуллин и Виктор Пономарев, учитель трезвости. Здравствуйте! здравствуйте здравствуйте расскажите что это за акция а, вот вы пришли с буклетом с каким-то вот с плакатом да да вот у нас его видно нашим радиослушателям которые смотрят нас в интернете отраву за поселение что это за акция а, как она выглядит и как ведется ваша работа а, это акция ну, всем здравствуйте еще раз а, эта акция она уже проходит третий год мы являемся в том числе организаторами этой акции. И как она проходит? Вот, например, вчера мы проводили на набережной в Иваново такую акцию. Акция заключается в том, что мы опрашиваем людей, задаем им простые вопросы на тему выноса алкогольно-табачных ядов за пределы населенных пунктов в спецмагазины. То есть такая вот инициатива, как люди к ней относятся, опрашиваем. И, соответственно, общаемся с жителями города таким образом еще. И такая акция она прошла уже на сегодняшний день в 170 городов городах. И следующая, вот, это уже третья акция в этом году, самая такая масштабная, будет на 11 сентября, это День трезвости всероссийский. Uh -huh. Там уже, ну, по предварительным данным, около 200 городов. В 200 городах выйдут активисты, общественники, различные молодежные организации, волонтерские организации, и будут вот так вот массово проводить опросы населения на тему выноса алкогольно-табачных ядов за пределы населенных пунктов спецмагазины ну Вообще акция этой идеи-то пришла с того момента, как э, вынесли игровые э, клубы за черту городов и, э, в специальных только местах. И вообще, я вот не знаю, на самом деле, пытались сделать какие-то резервации, как в Америке-то отдельно Лас-Вегас и все остальное, но а сейчас э, с казино, скажем так, игровыми такими штуками у нас в стране практически покончено. Можно так с уверенностью сказать. Таким же образом вы хотите, чтобы специализированные магазины, которых, собственно, растет и множится, и мы видим в каждом доме практически в каждом закоулке появляются то красненькие то черненькие магазинчики вот этого добра все больше и больше так да на самом деле, как раз мера действенная, она незапретительная, то есть мы, uh -huh. часто нас обвиняют в каких-то там запретах, еще что-то, мы на самом деле против запретов вообще, вот. ну не вообще в этой теме, на самом деле, эта акция, вот эта инициатива, она в помощь людям, то есть такая носит разъяснительный характер, то есть если алкогольно-табачные яды будут продаваться в магазине, в отдельном, да, вдали от проживания людей, а пищевые продукты будут продаваться в продуктовых магазинах, то есть это таким образом без всяких разъяснений до да, всем людям будет понятно что там а, табачно-алкогольные яды продаются здесь продуктовые магазины продукты питания да то есть соответственно у людей появляется реальный выбор не ложный выбор да как сейчас то есть людей по сути обманывают а реальный выбор и таким образом люди людям в помощь такая инициатива, так скажем. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, мы в прямом эфире. Телефон прямого эфира 93-69-20. Звоните, присоединяйтесь к нашей беседе. За вывод выносом магазинов, за пределы больших крупных городов, а вообще городов куда-то вот там в деревеньке в какой-нибудь далекой да что такой магазинчик был например кому надо тот доберется или против и вообще как вы относитесь а, к трезвому образу жизни звоните нам рассказывайте 93 69 20 по телефону а также вконтакте идет прямая видеотрансляция наших гостей можно увидеть и написать комментарии или вопросы которые обязательно зачитаю а, группа радио России Иванова мы всегда открыто для вас пишите звоните рисуйте у нас замечательные гости которые рассказывают о том как сделать общество трезвым вот к этому общая, изначально цель идет, так? Да, на самом деле цель как раз утверждения и сохранения трезвости, это по сути наша и цель вообще организации и организации таких по всей стране. Угу. И вот, этот, вот эта акция, эта инициатива от за поселение в спецмагазина, она является частью комплексной программы, которая называется «Трезвость воли народа» и входит в нее четвертым пунктом и, собственно, сейчас вот о ней идет речь. А вообще также в этой программе есть а, такие инициативы, как ввести уроки трезвости, то есть это возобновить, так скажем. А, давнюю традицию с уроками трезвости. Уроки трезвости в школе? Да, в школе имеется uh -huh. в виду, то есть раньше они проходили, были учебники, то есть это было частью школьной программы, uh -huh. то есть сейчас тоже они возобновляются, уроки в школах. Вот, кстати, Виктор Александрович из Ростова-на-Дону приехал, он как раз имеет огромный опыт проведения уроков трезвости, уже, не знаю, тысячи уроков проведено им, и и сегодня мы, тоже будем и сегодня мы кстати, ворова. тоже проводить будем уроки и семинары с родителями. Вот, кстати, вчера мы проводили опросы. Некоторые люди кого мы опрашивали, они даже ну, взяли контакты. все, Сегодня мы обменялись адресами, и сегодня приедут на тоже на уроки и на семинары. Угу который будет проходить вечером. Что такое уроки? Вот тогда мы возвращаемся к Виктору Александровичу. Что такое урок трезвости? Как он выглядит? Я просто человек из 80-х, я не помню в нашей школе таких уроков. В 80-х годы таких уроков не было. Да, Эти уроки да. были в школьной программе, вот как сказал Максим, аж до революции, то есть давно. Но, Но результатом таких уроков было введение закона трезвости еще при Николае II есть 1914 год. То есть народ тогда хотел этого, понимал, что это нужно, и это было не только сверху, но и снизу. Вот. И э, наши уроки трезвости, которые проводят проводят многие организации, многие преподаватели. Большинство людей, которые не знакомы с этим воспринимают, как ну, какие-то запугивающие uh -huh. материалы. То есть, что мы приходим и рассказываем, там, печень у вас отвалится, или еще что-нибудь, там, легкие почерневые. Вы приходите потому, с такими да. картинками да. страшными. Вот. А на самом такими. деле это не так. На самом деле мы не пугаем такой информации, потому что информация о вреде и так всем знакома. Я не знаю человека, который не знает, что алкоголь и табак вреден на самом деле. Так или иначе знаком любой с этой информацией. Вот. А что мы доносим? Мы доносим до людей... Это могут быть дети, могут быть студенты и даже взрослые. Что какими э, способами человека из его естественного состояния трезвости, то есть любой человек рождается без желания к алкоголю и табаку. Вот каким образом его приводят к этому желанию, то есть как у него его формируют. Соответственно, если человек это знает, он у него появляется, он ну, такой, можно сказать, информационный иммунитет. То есть, э, ну можно сравнить с мошенничеством. Мы не можем. Убрать мошенников из нашей жизни, они всегда есть, раньше uh -huh, были наперсточники uh -huh. 80-е, 90-е, да. да, вот, теперь карточники, эти, да, и всякие да, интернет-мошенники и, интернет и прочие взламывают страницы да. и так далее. Вот, убрать их, конечно, хотелось бы, но это на уровне государства, а здесь и сейчас каждый человек может защититься от этого только лишь. Информации. Знает, как должен... это работает. Да, если он знает, как это работает, то для него это просто как, ну, все прозрачно, и он никогда не поймается на эти уловки. Точно так же ребенок после наших уроков, он заходит в любой магазин, он понимает, как его э, хотят заставить покупать алкоголь mm -hmm. тем, что mm -hmm. размещают в самых видных местах, упаковывая в самые красивые яркие упаковки, э, продавая вместе с продуктами питания, или он идет из дома в школу и понимает, что из 10 объектов Любой продажи, 8 будет с алкоголем и табаком, uh -huh. то есть это будет любой продуктовый магазин, будет живое пенное, будет еще там какой-то алкомаркет и так далее, так далее, табачный ларек, он понимает, что это навязчивость только для того, чтобы его привлечь внимание, ну и других uh -huh. людей, и у него появляется иммунитет к этому, то есть здесь никакого навязывания даже точки зрения нет, просто информирование. То есть я считаю, такие уроки полезны. И самое главное, что когда я подобные уроки для примера провожу родителям, даже тем родителям, которые сами, клиенты уже этих алкогольных магазинов, mm -hmm. они слушают и говорят, да, такие уроки нашим детям нужны. Mm -hmm. А с чего начинается такой урок? Вы знаете, ну... Понятно, там есть такие преамбулы типа представления, откуда и чего. Но я первый вопрос задаю, чтобы немного шокировать детей это я приоткрываю такой завесу, ага. такие тайны. Я говорю: как вы думаете, какое у меня отношение к алкоголю? Я учитель трезвости Виктор Александрович, я у вас сейчас буду вести уроки трезвости. И вот как вы думаете, какое у меня отношение к алкоголю? Я и вам задаю зрителям вопрос. Все такие, такие, такие. Ну, наверное, отрицательно я, не, я, я говорю: вот смотрите, ребята, вы все есть ВКонтакте, в социальных сетях, там есть резкое негативное отношение, можно выбрать. Там положительно, отрицательно, нейтральное, вот разные варианты. Mm -hmm. Как вы думаете, какой у меня там стоит? И они все говорят: "Ну, конечно же отрицательно". говорю: "Нет, не угадали". Такой шок небольшой, но ну, нужно чуть, -чуть шокировать. Mm -hmm. Потом они: "Ну, понятно, нейтральное". Я говорю: "Нет, что вы, положительное" пауза, то есть все. я уже привлек внимание, я могу говорить дальше. Я честно ну, говорю... Дядька да, ненормальный пришел. Да, пришёл. сначала может быть такой у да, них взгляд, да, а потом да. я говорю, ну, посмотрите сами, положительно относиться к алкоголю, вещество-то хорошее, давайте подумаем, а как можно алкоголь использовать а, во благо для человека? И тут у них уже ход мысли идет не против вещества, а за правильное его использование. И они сами начинают предлагать варианты топлива, в первую очередь вспоминают дальше не но ну это раньше сейчас когда коронавирус уже все понимают дезинфекция mm -hmm. mm -hmm. есть, называется... да почему дезинфекция опять же да ну потому что разрушающий действует на любые клетки там все то есть и мы вот так вот разбираем то есть мы э, на своих уроках э, не демонизируем вещество то есть мы не говорим вот там спирт убой выливайте его в унитаз отличная жидкость да скажи нет наркотикам что с ними говорит то бред правильно вот поэтому надо к веществам относиться просто как к веществам использовать их по назначению правильно использование вот не внутрь а на пользу человека в технических целях угу. а возвращаясь к этим урокам кто вот возраст возраст детей в каком возрасте нужно об этом начинать говорить и в каком возрасте вы вот кому возраст тех ребят которым вы рассказываете об смотрите объясняю вот свой опыт уже более чем десятилетний в проведении уроков трезвости, я уже мог посмотреть на разные поколения. То есть я видел тех, кто сейчас уже закончил школу когда я приходил, они были старшеклассниками, допустим, сейчас mm -hmm. они уже взрослые люди, то есть целое такое ну, поколение почти я захватил, и есть нехорошая тенденция. Если я раньше приходил в четвертый класс, и передо мной были ребята, ну, как сказать, по этой теме чистый лист, то есть просто им нужно было донести информацию о том, что трезвость, то есть свобода от еды mm -hmm. этих веществ, mm -hmm. это хорошо mm -hmm. и нормально, mm -hmm. что есть некоторые уловки там, и все. То есть в идеале надо было приходить в четвертый класс, там в третий, и отлично общаться. Тогда учителя чуть-чуть настороженно к этому относились, как так, еще рано. Лет, мы да. сейчас говорим. Ну, говорю, вот, 10 11 лет возраст ну да да может быть даже чуть чуть поменьше ну примерно так 3 4 класс вот но сейчас сейчас я прихожу и в этом возрасте уже дети напичканы такой информацией об алкоголь табаке и нелегальных ядов что уже приходится где-то их переубеждать вот эти 10 лет прошли, это звонок для всех родителей. То есть 10 лет назад в этом возрасте дети были еще, ну так скажем, не запрограммированы на вот uh -huh. это самоотравление. У них только где-то интерес, у большинства, а сейчас с этим хуже. То есть, но раньше идти на уроки тоже не вариант, потому что они просто не поймут о чем речь. Ну, конечно. Поэтому все-таки начальные классы, вот третий, четвертый класс, я считаю идеально. Но к этому должна сейчас подключиться родительская работа еще до школы, до школы, буквально. Да, родители должны не только показывать правильный пример своим детям, этого мало. Это классно, но этого недостаточно. Они еще должны говорить с ним правильным языком со своим ребенком, объяснять ему. Некоторые вещи, которые ребенок сам будет спрашивать. Вот, допустим, частый пример того, что даже в трезвых семьях, которые не подают там ни хорошего примера никакого, ребенок начинает интересоваться благодаря вот этим вот вывескам повсеместно, mm -hmm. Вот везде пиво, mm -hmm. везде алкомаркет. Он просто задаст вопрос родителям. Вот это, кстати, вопрос может быть там в эфир каждому, чтобы он ответил. Ваш ребенок задаст вам вопрос, что такое пиво. Если он этого не знает, если он не видит этого в вашем холодильнике, это хорошо, но он спросит, и что вы ответите на это?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 Вот Александр ВКонтакте спрашивает, какая еще работа, помимо вот уроков, вот этих, с молодежью во время обучения, вне обучения может еще проводиться? Именно с молодежью во время. Да, да, да. Ну, вообще с молодежью, да. Ну, первое, это, конечно же, вот донесение информации, и я считаю, сильно перегружать и тянуть куда-то детей не нужно. Вот, потому что если мы будем на них прям наседать... А по, они по, поперек то, сделают, наоборот. Может быть, даже так, да. то есть Я считаю, достаточно уроков, но если у ребенка есть какой-то интерес к этой теме, то, я думаю, вполне логично э, дать ему какие-то задания. Опять же, задания какие? Но ну, сейчас все дети любят соцсети, угу. вот, любят гаджеты. И вот лично я столкнулся с таким вопросом для себя. вот Подрастает сын, он ходит в школу, то есть у него есть телефон, вот, и его сверстники, они э, сидят в телефонах. Ну, Это да. половина. Другая половина им запрещают телефоны. Вот. Я не хочу и не запрещать. И они сидят в телефонах тех, кто, кому разрешают. Какого? Они да, друг да, на, да. над другом да. стоят вот так по три человека да. и смотрят, во что играет их товар. А что нужно делать? А Нужно просто ребенку дать гаджет как э, инструмент для каких-то хороших дел. Допустим, чтобы он научился там монтировать те же ролики. И вот, ну, Я не могу говорить за всех, я говорю чисто за себя. Вот uh -huh, мой uh -huh, пример. Uh -huh. Я постоянно выкладываю в YouTube ролики. У меня канал Учитель Трезвости есть на YouTube. Мой сын это видит. У него есть телефон, я ему даю штатив, если он просит, он снимает ролик, сам монтирует. Вот. Я у, него, у него уже Instagram. есть канал «Сын учителя трезвости». Надо завести ему канал, пока нету, но скоро я его зарегистрирую в соцсетях. То есть он будет нести какую-то положительную информацию. То есть дети, мне кажется, должны, если они хотят, подключаться к этому созидательному процессу и своих сверстников тоже направлять куда-то. Они должны чувствовать ответственность за тех, кто их окружает. Вот мой взгляд такой. Помимо уроков, то есть втягивать их в какое-то хорошее дело. Так так почему нет? Вот пока мы далеко не ушли от вопроса: а Что такое пиво? Вот, а что такое пиво? Что ребенку надо ответить? Я вот, я вот вы, вы сказали, я сижу, думаю. А тут очень просто. Я бы ответил яд или отрава. Одно слово. Папа, ты пьешь яд? это второй вопрос нет, если папа сам это покупает то это уже ну как бы здесь хоть что говори uh -huh. это уже проигрыш в плане трезвости ребенка uh -huh. то есть здесь можно ничего не советовать дальше то есть если мы первую ступень не прошли какой uh -huh. смысл говорить о второй ступени uh -huh. первая ступень это не показывать своему сыну плохой пример если уж есть те кто нас слушает и э, они не могут избавиться от этой вредной привычки то тут такой ну как бы из двух слов выбирая меньше я не знаю советовать или нет но скорее всего, просто не делать это при детях. Я знаю случай, мне после курсов трезвости одна девушка рассказывала, что она в 19 лет только узнала, что ее отец стравится табаком. То есть он в 19 лет героически утаивал вот это. И я не знаю, пожалеть ли его, или поаплодировать ему. Вроде как так защищал дочь, а с другой стороны ну, был слаб настолько, что не смог за 19 лет избавиться ради дочери. Но понимал, что ей это навредит, и поэтому это была тайна. То есть, если есть такие, но ну, не показывайте. А если вам задают конкретный вопрос, не врите и скажите честно, это отрава. Да. У меня сын не задавал мне такой вопрос, но как-то мы были в музее у нас в Ростовской области, и там, э, это было ему лет пять, наверное, и э, этот экскурсовод упомянул греческую амфору. Ну, там uh -huh, мы смотрели, uh -huh. это был Краевический музей, у нас там древнегреческие города есть на территории Ростовской области. Вот. И он сказал, это амфора для вина, там хранили вино. Сын поворачивается ко мне, он впервые услышал это слово в 5 лет, то есть у нас нет этого, у нас спирт есть для технических целей, а вот вина не держим дома. Он говорит, а что такое вино, пап? Я говорю, ну это алкогольная трава, которая делается из винограда. Все. он отвернулся от меня и как бы усвоил это, и больше других вопросов не было. Он понял, ему хватило. Все просто. Все начинается с родителей, все начинается с семьи. В любом случае, мы являемся тем самым примером, который э, делает первый шаг ребенок, глядя на родителей. Так получается? Да. То есть, уроки трезвости должны проходить не только в школе, они должны проходить дома. И вот сейчас мы возвращаемся к тому, вот как родители реагируют со взрослыми, какие уроки, какую работу проводите вы. Со взрослыми? Ну, ну, вот сегодня вот. как раз угу. будет семинар для родителей. Вот угу. Виктор как раз... он. Куда народу идти? Вот да, сейчас нас пригласить. послушали, да. да можно вот да, да, это будет проходить за городом, потому что это сейчас на природе. Это нас пригласили, такой есть парк активного отдыха у нас на деревне Кривцова. Там... Нам предоставили беседки, и в них мы будем проводить для детей а, и для их родителей. Для детей сначала уроки, родители посмотрят, как проходят уроки. А, затем, когда дети пойдут играть, там для них организовали активные игры, и родители смогут послушать, а, поучаствовать в семинаре, который будет проводить как раз вот Виктор Пономарев. Uh -huh. То есть и родители. Ну, в деревне да, во сколько? Сегодня? сегодня с 5 часов начинаются уроки. То есть в 5 часов Кривцова 67. Так, Ивановский район. Да, и либо можно позвонить по телефону, если не найдете. В интернете набрать «Трезвый город Иваново». Нашу организацию, там есть контакты. позвонить вам, в принципе, подскажет, как проехать, если есть желание. Вот Александр ВКонтакте не унимается. Задается еще один вопрос про обучебу родителей. Как научить родителей стать трезвыми и защищать своих детей? Смотрите... Если мы приходим в школу к ребенку, там много детей, да, мы не спрашиваем, хотите вы или не хотите нас слушать, как не будем спрашивать. Допустим, учитель биологии не будет спрашивать, дети, а вы хотите узнать об эволюции или не хотите. Извините, угу. это как бы минимальный базовый такой набор э, вещей, которые должен знать ребенок. И он будет это слушать, хочет он или не хочет. Угу. А угу. вот с родителями так не получится. Поэтому с взрослыми сложнее, естественно, здесь только по желанию. Поэтому э, есть некоторые категории людей взрослых, которые сами приходят на наши занятия. Вот, Допустим, в Иваново э, Максим Борисович ведет курсы трезвости. И я веду курсы трезвости, раньше вел в Ростове, сейчас дистанционно, как бы, в принципе, по всей стране даже из других стран русскоязычные люди присоединяются. Я веду у них занятия, у нас целая онлайн-школа есть, вот, есть вебинары, там марафоны и курсы. Но... Кто идет к нам, это люди, у которых есть проблемы с алкоголем и табаком, и они это подтверждают. Это безумная зависимость. Вот Есть зависимость, и я хочу избавиться от нее. Угу. То есть она может быть в разной степени. Она может быть буквально на уровне там, привычки, угу. человек ее не осознавал, а потом вдруг ему, может быть, кто-то сказал, бывают такие друзья, говорят, а ты попробуй месяц без этого. Да попробуй не пей. Да, а без он... напряжения силы воли. Угу. Не угу. просто не пей, а без напряжения силы воли. Попробуй. Вот, вот допустим, так. любому человеку вы скажете, проживи месяц без героина. Ты вообще без проблем, Конечно, хоть кот, да. даже не задумываясь, хоть а без алкоголя. Жизнь, да. да, а без алкоголя, не задумываясь, не напрягаясь. И тут человек понимает, стоп, значит у меня ну какая-то стадия зависимости или на каком-то уровне есть привычка. То есть привычные действия, без которых мне тяжело, так как они мне вредят, может быть это вредная привычка. И вот так вот человек размышляет, размышляет, цепочка такая у него логическая выстраивается. И он говорит, мне мешает, сам не могу. И он обращается. То есть если у него есть проблема, он обращается к нам, но есть люди, у которых у самих нет проблем. Они все решили и говорят, у меня все классно, но есть их близкие. То есть родственники с проблемами, до которых они хотят донести эту мысль, хотят им помочь, но не знают как. Uh -huh. То есть это стандартно. Жена мужу говорит, хватит бухать, uh -huh. ты уже там все пропил, там дети Пойдем тебя не любят. Пойдем, закодируемся. Да. Хорошо, он закодировался, а она потом говорит, да лучше бы он пил. Uh -huh. Потому что он нервный стал, агрессивный, потому что он перешел не в состояние трезвости, когда ему... Он свободен. А когда он стал терпеть, воздерживаться, напрягать постоянно силу воли. Представьте человека, который все время напряжен. И ждать думает, еще пару лет. Да, да, и он когда же, когда же, когда же? Вот, он либо срывается, либо срывается на жену. Mm -hmm. И в итоге это тоже не вариант. И вот она хочет, чтобы он сознательно стал трезвым человеком. Но опять же, это никакая дискриминация, бывает наоборот. Бывает, муж хочет, чтобы жена такая стала трезвая, а он уже все понял. Может быть, так: дети, родители, родители-дети по-разному. Ну, короче, близкие люди. Что им делать? если они не могут мотивировать и помочь, мы их зовем их на курсы, они там обучаются, проходят точно такую же программу, и у них повышается вероятность того, что они смогут взрослого человека ему грамотно объяснить, ответить на его вопросы, как-то направить или даже самому самостоятельно провести такие занятия, которые проводим мы. Мы uh -huh. хотим, чтобы люди были свободными, поэтому мы не утаиваем свои знания, а наоборот, даем их максимально. То есть любой человек, который хочет проводить такие занятия, помогать людям избавляться от зависимости или детям не впасть в зависимость, мы обучаем, выдаем все инструменты, как это делать. А еще есть родители, вот это еще одна категория, те э, родители, которые хотят э, предотвратить вредные привычки у своих детей, uh -huh. понимают, что сейчас информационная среда очень агрессивна, есть там звезды шоу-бизнеса, есть киногерои, которые все нагло пропагандируют алкоголь, есть циничная реклама, есть Алкоголь, который сейчас будет возвращаться на уровне уже законодательства, на стадионы, в любых спортивных мероприятиях. То есть это как вот раньше у нас была реклама водки, вы uh -huh. помните, это 90-е годы. Uh -huh. вот. Один сверху, другой снизу, я помню. Да, да, по белый орел, там флагман uh -huh. и так uh -huh. далее. Все это было, и это было просто, ну как сказать, это был агрессивный маркетинг, направленный на то, чтобы спаивать нас. И многие впали в это. И вот сейчас ситуация, считаю, ничуть не лучше. Все идет к тому же, просто это... другими шагами, там через пиво, через коктейли. Через соцсети. А инструмент, да, уже не телевизор, а соцсети, YouTube там все такое. И вот чтобы ребенок... Вот здесь дилемма такая родительская. Вседозволенность или полный запрет? Полный запрет, запретный плод сладок. вседозвольность, ну, уйдет во все тяжкие. Вот как быть? Где вот грань? И вот мы объясняем, показываем, как сделать так, чтобы ребенок сам сделал вывод, что какая-то информация ему вредит, он сознательно от нее уходил, ограждал себя. То, то есть, ну, это как, знаете, э, я не знаю, вот в Иваново, Фильтр, наверное, в Иваново вот. есть леса, и вот когда там какие-то наши предки там жили на этой земле, мои предки тоже корни из Иваново, поэтому мне всегда приятно здесь быть, я уже не первый раз, вот... Они были обучены находить в лесу там правильные ягоды какие-то, uh -huh. не идти uh -huh. глубоко в лес, чтобы их не съели волки, не попасть в болото, чтобы не утонуть. То есть они были готовы к окружающей среде. Сейчас наша окружающая среда это не лес, это информация. Это соцсети, это еще телевизор чуть-чуть. Вот. И если дети не обучены в этой среде жить, они обречены на потери. Uh -huh. Поэтому мы их учим. Uh -huh. Ну, продолжаются вопросы у нас от наших радиослушателей. Снова Александр. Как поменять ситуацию в стране? вот Поменять в сторону трезвости в селе, в городе, в целом. Это опять Александр туда. Да, да, да. Кроме да. Александра. Нет, да. Александр, Александр, Александр много вониться. вопросов задает, на самом деле. И это хорошо. Слишком человек человек интересно, интересно в глобальном смысле. Вот эта проблема, вот он от частности к общему переходит. Мы тоже потихонечку к общему сейчас будем возвращаться. Вообще в смысле... Поменять вот, эту, вот это направление, и вот мне хочется вопрос задать, ивановцы, они насколько отличаются, не отличаются, вот, виктора а -а -а. в отношении подхода к трезвости, если вы по стране смотрите на тенденции на людей, в целом на города, на регионы, ивановцы, как они относятся к трезвости, готовы ли Иванова стать трезвым? Вы знаете, езжу по вот всем городам, от Калининграда до Байкала, вот моя территория, где я за последнее время прям mm -hmm. постоянно передвигаюсь, и в крупных городах, и в мелких общаюсь с людьми, провожу занятия, то есть я уже могу сделать выводы, причем это длится много лет, то есть у меня есть и временной, и территориальный такой разброс. Какой вывод я делаю? Ситуация везде одинаковая примерно. Да, некоторые удивляются, как так, везде разные люди, примерно одинаково, потому что все смотрят одну и ту же, одни и те же передачи, одни и те же YouTube каналы то есть вот в целом одно и то же. Разница какая, вот Чечня, да, там другая ситуация, Якутия, у них там э, хорошо там пропагандируется, сейчас, кстати, вот в Якутии есть... По-моему, треть населенных пунктов Якутии сейчас приняли вот такую инициативу, которую мы продвигаем по всей стране. Это очистить территорию проживания людей от продажи алкоголя и табака. То есть он продается, только надо выехать за территорию, где дом или школа угу, или больница. Угу. Вот он туда поехал, или если это в деревне, даже пешком пошел. И там купил. Но оно не маячит перед глазами. И вот к этой мере готовы везде, потому что я провожу вот такие опросы. Вот вчера мы с Максимом и еще там соратники Ивановские к нам подошли. Мы опрашивали очень много людей на набережной. По-моему, это набережная была, да, где парк, да. торговый центр рядом. Вот. И э, примерно распределяется одинаково. Процентов 80 поддерживают эту инициативу. Причем там есть и те, кто трезвенники mm -hmm. и те кто говорят ну поедем купим какая проблема но люди ездят за город, за какими-то... Ну, вот в Ростове, допустим, есть э, торговые всякие центры за городом. Uh -huh, и большая uh -huh. часть покупок совершается у людей именно там. То есть они едут, а перед Новым годом вообще... — Выходные затариваются и да, на неделю пользуются. — Да, да. — Собственно, и... как, как многие в районах едут в Иваново, в крупные маркеты и делают то же самое. — Конечно. Но э, если они покупают даже эти безобидные, необходимые для жизни товары, uh -huh. которые это им как бы ничем не повредит, и все равно ну, если это будет рядом. Ну, просто так сложно что это далеко и они едут то уж с алкоголем и табаком который явно ну не пищевой продукт и не что-то такое прям безобидное типа цветочки там какие-то нет то есть здесь уж тем более поедут я думаю купят ну большинство людей рассуждает так то есть таким образом мы отсекаем вот тот момент а побежал купил вот мне сейчас приспичило вот вечерком сейчас я схожу вот он сходил, добрался, а тут вот так вот вечерком приспичило, не сходил уже и не Плюс добрался. Плюс попутные покупки всякие. Акции, угу. которые... Отсекаются случайные да, продажи. Случайные. То угу. есть это такие спонтанные, которых бы человек не совершил. Алкоголь и табак будет покупаться только взвешенно. То есть человек принял решение: я еду за алкоголем или табаком, и вся семья знает, куда он едет. Угу, угу. А сейчас так: человека послали в магазин за продуктами. Люди ну, общаются, рассказывают. Uh -huh. Те, кто зависим, допустим. Он а попутный таких баночку много. купил да, себе. Да, у него мысли не было. Но его спровоцировала выкладка товара. Uh -huh. Потому что uh -huh. это делают грамотные люди. Они за это деньги получают. Они разбираются, как установить ну, кстати... алкоголь-табак так, чтобы человек захотел. Кстати, опросы тоже об этом говорят. Люди часто отвечают, что, блин, да, хорошая тема. Может быть, я бы избавился бы от этого. Может быть, я бы бросил, если бы ну, не провоцировал, если бы не мелькало перед глазами. Uh -huh. То есть, как uh -huh. говорится ну, кстати... не видишь, не бредишь. Да, люди очень многие, которые вот попадаются на опросах, они сами с вредными привычками, и они вот я буквально чувствую, что они хотят, чтобы им кто-то помог. Uh -huh. Например, государство. То есть да, у меня есть вредная привычка, но помогите мне, то есть создайте мне какой-то барьер, то есть добровольно люди готовы на такой барьер на самом деле. Но здесь в первую очередь акция не для этого, на самом деле она для детей. Почему? Потому что ребенок, когда он попадает в продуктовый магазин, и видит алкоголь вместе с колбасой, помидорами, мясом, фруктами и конфетами. На у него это встраивается в, одной, в один ассоциативный ряд. Он думает, что это все тоже еда, просто какая-то пока ему еще недоступна. Все. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Александр. Да, Александр. Свой комментарий. Такой. Вот самый. чего вы добьетесь, если вынесете за территорию. Будут посылать одного единственного гонца туда, он съездит, в багажнике привезет ящиков пять этого алкоголя и будет торговать везде и всюду. И моментально будут знать все, где она продается, где сейчас это идет торговля. Хождение по кругу. Все. Александр, спасибо большое. Вот мнение, мнение я... людей, которые прожили, я думаю, вот жизнь. жизнь и трезвый трезвый Советский Союз, вот борьбу Смотрите. за трезвость, как люди из-под полы продавали по квартирам и знали, да. к кому идти. Александр, спасибо за вопрос. Хорошо, что вы так переживаете за трезвую Россию, вообще за страну, то есть меры, чтобы были только эффективными, а не какими-то пустыми. Я вам так скажу. Ни один продавец, гонец или бабушка-самогонщица не сможет конкурировать с нашими торговыми сетями. Если вы зайдете в магазин, вы увидите, как беспрерывно пикают на алкоголь и табаке только вот эта вот лента идет. Пик-пик-пик-пик. То есть там продажи зашкаливают. Поэтому это надо, я не знаю, тысячи гонцов направить и и чтобы они там... Только если они откроют торговые центры с алкоголем, они смогут конкурировать с тем, что сейчас. То есть хуже ситуация, чем сейчас по доступности и навязчивости алкоголя, представить невозможно. Никакие таксисты это не обеспечат. А навязчивость, она провоцирует на покупку. То есть в данном случае предложение рождает спрос, оно продавливает его. Угу. Поэтому такого предложения не будет, соответственно, спрос упадет. У нас мера направленная на снижение желания покупать. Люди а курить не на меньше начали, как меньше стали видеть табак, кстати. <связь> люди курить начали бросать как меньше стали видеть табак и как выросла цена на него это тоже влияет да, но да, все-таки да, главное да, на да. детей опять же если мы говорим о том что мы можем чуть-чуть потерпеть ради будущего поколения то пусть те кто не в состоянии Поехать на автобусе или там на машине за город за этим алкоголем или табаком направляет гонца. Но дети гонца такого не отправят. И они не будут видеть в продуктовых магазинах продажу алкоголя. Это не будет их вводить в заблуждение. Вот главная причина этой меры, необходимости ее. Завершая наш эфир, я хочу сказать очень много вопросов. Уже Виктор, как очистить место проживания от навязчивой торговли алкоголем и табаком? У Александра было как помочь городам и людям для создания территории Трезвости. антон а в современных реалиях возможно ли россию создать трезвый, или это утопия реально вот интересная тема пишет татьяна и вот эти акции еще опрос в иванове будете где проводить да будем проводить я уже говорил масштабная самая акция в этом году 11 сентября будет проходить на всероссийский день трезвости uh -huh. Вопросы, на которые мы не смогли Не успели ответить Вконтакте у нас есть Если у вас есть возможность сегодня, да, Можно оставить свои комментарии Дорогие радиослушатели А я напоминаю, что мы сегодня рассуждали Мы сегодня говорили о трезвости О уроках трезвости Об акции, которые проходят отраву за поселение в спецмагазинах И у нас сегодня в гостях были Руководители общественной организации Трезвый город Иваново Максим Хисмятулин И учитель трезвости Виктор Пономарев Человек, который по всей стране ездит и рассказывает людям и их детям, как быть трезвыми. Эфир для вас провел и подготовил Александр Павлов.